Владимир Егорович, добрый вечер, Олег Ефремов. Владимир Егорович, скажите, пожалуйста, вот у меня пасика и между... будут сеять гречиху, и между пасекой и этой гречихой проходит... Линия 10 тысяч вольт. Будет пчела проходить через эту линию? Ну, стояли мы на выезде тоже с пасиками в таких местах. Там особо не выберешь, где приходилось. Высоковольтные вдоль, поперек под высоковольтными. Не знаю даже сколько, но если не больше. Не видишь, не, не ощущали мы какого-то какой-то разницы, перемены, или с пчелой там что-то было. Нежелательно, конечно, ставить. Ну, там, если безысходность уже приперла, то ставят. Вы никуда не денетесь. А тем более, если стационар, где в округе обсевают. Так что, было, попадали мы в такие ситуации с высоковольтными, может как-то оно и сказывалось на потом, но в данный вот когда пчела работала, чтобы как-то это ее напрягало, особо особо не замечали мы. Добрый вечер, Владимир Егорович, Здравствуйте, Володя Краматорск. Подскажите мне такой момент. Решил я вывести на своей пасеке маток для своего хозяйства. Принцип какой? Делаю карман, через ганимановскую решетку сажу матку. Одна кормовая рамка с пчелой, другая с расплодом. Прошла неделька. Ставлю им, ну, убираю рамку с расплодом. Ставлю ей, уже под засев, под яйцо. Чистую, будем говорить так, суш Проходит три дня, ни одного яйца в суше нет. Как ее простимулировать, чтобы она отложила? Мне надо яйцо для маток, в общем, вот так вот. Ну, нужно было поставить в суш неосвоенную. Конечно же, она не сразу так кинется матка сеять. Вот если поставить рамку, из которой вышел раствор, то только печатный выходит, вот туда она с удовольствием будет сеять. А мало того, что ее ограничили от основного гнезда, там уже какой-то такой стресс. И плюс еще дали непонятно что, вроде в виде суши. Это своего... Своего рода проблема и с жентерскими содами такая точно. Поэтому если немного нужно яиц, почему бы не использовать для этого нормальную гнездовую рамку, где выводился расплод уже в этом сезоне? Тем более если ставится печатный на выходе. Расплод выходит, она туда без всякого посеет. Так что я считаю. И разве что вырезать, может, нужно будет в, норм... в том соте, который планируется поставить, он будет светлый. А тем более, если светлая она не будет сеять. Вот бэушный, если он в этом гнезде, рамку в этом сезоне уже было расплодом освоена, да, там сработает. Лучше, конечно, если печатный поставить на выходе, Туда она засеет. А светлую в замкнутом пространстве, это своего рода замкнутое пространство, как и вот и с жентером, я же сказал. Беда это. Тут выход только рамка с расходом на выходе, туда она будет сеять. Да, понял, Егорыс, спасибо. Как раз, да. А я беру самую светленькую. Там еще, собственно говоря, и никогда и расплод не выводился. Они только оттянули ее в прошлом году. Она была под метком немножко, но расплотнее не было. Я вот такие ставлю. Думаю, соты крупные, свежие. О, видите, в чем ошибка моя. Спасибо большое. Учту. Да и в принципе, да, на самом деле яйцо можно было брать с гнезда и все, и голову не морочить. Но я как бы подумал, стресс сделаю для матки, отсажу. Пчела потянет маточники, уничтожу маточники. И вот впервые в жизни поставлю на сокольках такие вот маточники самодельные. Попробую вывести себе там десяток-полтора маток. И вот столкнулся сразу с такой проблемой, матка не хочет сеять. Ну понял, понял, Егор, спасибо большое. Три дня подряд пасеку разделил на три группы, и третий день сегодня... Занимаюсь прививкой личинок. То есть процесс сбора молочка пошел. И в период ревизии обнаружил, что начали активно тянуть маточники, миски. Уже есть кое-де маточники открытые. Так что параллельно в тех семьях, в которых проявлено маточникам активность повышенная сразу я формирую и отводки и чего и посоветовал бы и остальным если пасеки тем более большие и пчеловод не может каждый день находиться на пасеке значит лучше сделать на упреждение. Сейчас отводки на старых матках. Наверняка там уже есть маточники. Как погода поменялась в сторону оттепели. Сразу же пчела отреагирует роевым инстинктом. Хорошо, если можно им управлять. Если у кого есть приспособления, деревья невысокие, можно в принципе Рой со старой маткой дать возможность выйти, сразу посадить его в родительской семье, уничтожить все маточники, оставить самые молодые. Десять дней туда можно не заглядывать. И затем в процессе созревания маточников уже окончательно переформировать отроившуюся семью, распределить маточники по несколько корпусам для обгола ни одной. И тогда это роение хорошо себя оправдывает. То есть под контролем. Рой сделает все за, за сам за себя, без вмешательства пчеловода, еще и научит и самого пасечника, как делать отводки и как заниматься пчеловодством. Так что роение не, не такое уже но и нежелательное явление на пасеке. Ну, конечно же, если можно находиться, есть возможность находиться. И есть возможность Рой со старой маткой. Он, как правило, садится невысоко, сидит целый день и до утра, может просидеть. Это молодые матки, те посидели, только привелась, только Рой привился где-то на дереве. Два часа максимум все, поднимается и с концами. Или же вообще слетает. Так что не допускать выхода с молодой маткой, это опасно. А вот со старыми матками можно хорошо можно ими хорошо управлять. Если же нет возможности находиться каждый день на пасеке, особенно вот в троевую пору, значит лучше делать отводки. Только увидели признаки первых маточников в семье, сразу на старой матке отводок в семье если еще нет старых маточников значит можно неделю минимум не заглядывать если кто отъезжающий а затем уже приезжать делать ревизию распределять маточники ну то есть все все на усмотрение пчеловода захочется иметь пасеку в нормальном рабочем состоянии, значит, нужно сделать вот таким вот способом. Два способа. Либо дать отроиться и посадить рой, либо на упреждение сделать искусственный рой отводок на старой матке. Так, ну, надеюсь, у кого-то созрел вопрос. Будем слушать. Владимир Горгиевич, как раз вы в тему и говорите. Это меня касается. В общем, ситуация какая. По всей видимости, ну, по всем признакам, у меня на старой матке делают тихую смену. Я сразу подумал, что это роевое состояние, а на самом деле это тихая смена идет. Все-таки стоит продержать, пускай ее сами меняют, Потому что маточников там, ну, 3-4 штуки на весь улей, разбросаны в разных местах эти маточники, не, ну, не организовано в одном месте. Я выломал, было два э, маточника. Через 2-3 дня открываю опять, ну, мало, очень малом количестве ну, матка дефектная, это я знаю. Почему знаю? Потому что я ее поздно в прошлом году вывел. Можете себе представить. В октябре месяце. Но она сумела обгуляться. Плодная была, перезимовала. Но ее, вот я посадил, сразу ее меняют. Вот стоит ли делать отводок противороевой на этой дефектной матке? Или все-таки допустить, пускай... Сами как ей замену вырастят. Но дело в том, что яйцо то тоже от нее. Если она я вот ну как бы неполноценная, то какая ее дочка будет? Тут вот много таких вопросов. Подскажите, пожалуйста. Ну, дефектная в чем она? Плохо развивается семья, или она внешне дефектная? Как она сейчас себя показала в старте, в начале весны? Как она развивалась до сегодняшнего дня? Какую имеет силу? Ну, она зимовала на четырех рамочках с основной семьей через глухую перегородку. И вот уже семьи пошли, а она никак не могла раскачаться. То есть, то, что она выращивала, то же самое количество пчелы отходило. То есть она сидела на месте. А подсадил я ее в двухсемейный, Там-то произошла какая ситуация? При двух семейном, через ганимановскую решетку, убили одну матку, осталась одна. Я, ну, одна осталась, значит, надо соединять. Убираю ганиманку, и они убивают и вторую матку, и закладывают маточник. Бог ты мой, что делать? А у меня вот эта слабенькая, будем говорить, никак не может раскачаться. Я ее беру с этих четырех рамочек и подставляю в эту двухсемейную объединенную. Они ее приняли. Ну, как только приняли, через неделю начали закладывать маточники и ее менять. Ну, в общем, не пойму, что там происходит. Она не дефектная физически, я ее не наблюдаю, но слабенькая. Мне кажется, слабенькая по яйца Я ее в конце октября, в конце октября только, ну, будем говорить, обгулялась она у меня. Вот так вот. Ну, вариант какой? Если маточники появились, дочки могут быть ничуть не хуже, а могут быть и, и намного лучше. Просто обгулять в этой семье, матку уничтожить, если уже зрелые маточники есть. Дать два маточника через глухую перегородку и обгулять э, с гарантией, какая-то обгуляется. А может и две обгуляются. Не тянуть, и так она будет играться до самого конца сезона. Да, маточники есть. Вот, э, не сегодня, не завтра их запечатаю. Где-то... 6-7 дней эти маточники. Я за ними наблюдаю. Ну, 4 от силы 5. Больше нету Разбросаны по всему 24-х рамочному улью. Пчелы полно. Это две семьи в одну собрались. И вот так получается. Ну, хорошо. Спасибо большое. Маточники есть. Как запечатают, наверное, так и сделаю. Матку уберу или сделаю какой-то на одной рамке отводочек с ней на всякий пожарный, пускай посидит до выяснения. Спасибо большое. Добрый вечер. Никак не пробьюсь. Владимир Георгиевич, э, значит, вопрос такой вот: э, если какая-нибудь закономерность вот э, по раевому состоянию, э, допустим, маточники есть, и трудно определить, там, если, какие они там, ну, естественно, что там. Э, пищевые там или роевые там по виду можно а вот э, семья в каком состоянии в райовом она вот и вот закономерность есть допустим закрытый расплод весь значит это э, будет рой выходить да рой не выйдет покуда не закроется расплод или, или по расплоду сориентироваться трудно прием да ну при чем здесь расплод Ориентир роевой стадии, три, три роевых стадии в пчелиной семье. Первое, появление трутневого расплода. Вторая стадия роения. Это тот же трутень, появление уже массового печатного трутня. И среди трутневого расплода появляется... Масса мисочек. Это вторая стадия. И третья стадия, когда в мисочке уже пчела, то есть матка, положила яйцо. Абсолютно не принципиально какой-то будет расплод, Открытый, печатный. Вот это вам три стадии роевого состояния семьи, на которые вы можете ориентироваться. Появилась в семье масса печатного расплода и пошли... Миски, значит, это вторая условно рабочая стадия, из которой можно семью вывести наличием взятка, какими-то мероприятиями по расширению. Третья стадия уже может быть необратима. Так что есть по чем ориентироваться именно по вот этим признакам. Трутень, мисочки и яйца в мисках. А как определить, это маточники или, вы сказали, свищевые тихой смены? Ну, роевых маточников просто много. В основном породы пчел закладывают много роевых маточников. Тих, на тихую смену мало. Там их 3-5 штук. Есть породы, которые и при раении закладывают немного маточников. Но в основном это так, десятки, несколько десятков. Так что вот это вам ориентир на состояние семьи, готовящейся к раению. Понятно. Значит, такой вот вопрос, там прямой. Смотрите, значит, рой не выйдет до тех пор, покуда не запечатает весь открытый расплод. Правильно понимаю? Нет? Прием. Ну, причем, причем расплод? Ну, в основном это происходит потому, печатный расплод, когда матку ограничивают яйцекладки, да, открытого расплода будет минимум, потому что она меньше сеет. Поэтому больше будет печатного расплода. Ориентироваться нужно по выходу роя, когда начнут появляться печатные маточники. Вот тогда может выйти уже рой со старой маткой. Бывает даже молодые матки уже начинают проклевываться, только в этот момент выходит рой. Но ну, это чаще всего по непогоде. А вообще-то так, запечатали мат, появляются первые печатные маточники, хорошая погода и выходит рой. Так что ориентир по маточникам больше, а не по печатному или непечатному расплоду. Владимир Егорович, добрый вечер. Это Сергей, Ростовская область. Скажите, если на упреждение делать отводки, а эти семьи как дальше использовать? Допустим, на весеннем медосборе они уже все выбывают или как? Спасибо. Ну, если семья была в рабочем состоянии, ничуть она не выбывает. Меньше, конечно, даст товара. Если мат матки успеют, молодые, выйти к началу весеннего медосбора, значит они примут участие в медосборе. Почему? И разговор идет о том, чтобы сделать как можно раньше этот отводок. Семьи хорошо с весны развивались. Не тянуть, пока уже потянут мисочки, маточники пойдут. Если пасека большая, там тяжело будет сориентироваться, начнется паника. Лишь бы не дать выйти Э, э, рою. Поэтому делать желательно заранее. Вот в этом году, как никогда, можно было давно уже сделать отводки. Трутня полно. И, и маточники уже есть. Или же отнести семью в сторону три недели до цветения кации Эта семья уже обновилась бы молодой, новой летной пчелой. Уже в этом году не роилась, мы об этом говорили и обсуждали. Взяла, выбрала полностью весь конвейер за целый сезон. А летная пчела вывела в себе молодую матку. Рядом бы они стояли. На медосбор можно было вывести их вместе, рядом и поставить где-то на точок. Ну, то есть варианты, вариантов очень много. Создать рабочее состояние семей на первый взяток. Или же закрыть матку в изоляторе, если средняя по силе семья. Взять товар, а затем сразу после акации отводок сформировать на старой матке. Если там про такой разрыв большой, месяц и больше, безвзяточный. Сразу после акации сделали отводок. Там успели обгулять до взятка. Между ними сделали ротацию расплодными рамками, как симбиоз я показывал, описывал. Поэтому не, не делать отводки уже панически, когда, когда что-то нужно делать и как-то хоть что-то спасти. А все, пока есть время, пока семьи еще... В раскачке хорошо стартанули, хорошее развитие. Вот и делать масса печатного трутня, а это показатель для вывода маток со сформирования семей воспитательниц при массе печатного трутня. Обгуляется с максимальным выходом по Ну то есть, есть есть вариант и создание рабочего состояния. Пасеки на первые весенние медоносы. Вариантов много. Мы их уже обсуждали. Можно уточнить некоторые моменты. Так что все работает. Спасибо. Владимир Ирович, добрый вечер. Сейчас цветет каштан. Его по городу старые каштаны очень много. Это, это считается медосбор. Он считается, не знаю, как он в каких регионах насчет выделения, а вообще-то каштановый мед очень ценный. У нас тоже хорошие аллеи, вот где я живу, каштановых. Но как-то получается, что в этот в этот период зацветает черноклен и на каштане не особо я вот наблюдаю пчелу, потому что есть, есть лучший медонос и пыльценос черноклён у нас, она как раз совпадает и, и боярышник глед и черноклён и каштан в это время зацветает и вот возможно перебивает это а так по или может сорта бывает Каштанов разы. Обычно конский каштан в литературе как медоносы стоит в разряде один, одних из самых таких элитных медов. В прошлом году у нас посадили красный краснолис. Этот красноцветковый такой каштан. Насчет того старого каштана я не знаю берут пчел или нет но с этого не снесли пыльцу раз пыльцу несли наверное ж и брали мед вот. я по поводу того что этот каштан сейчас цветет и возможно он оттягивает к цветению акации и липы. И может быть, ну как бы перейдем, перебьемся по поводу того, что... Перебьемся по поводу того, что маточники не будут оттягивать. И войдем в основной медосбор по акации. Липи. Ну все может быть. Если хороший такой конвейер подстраховочный есть, медовый, может быть. Но вообще-то старые матки, я не знаю, какой должен быть конвейер. Я помню еще по советским временам. Уже такого конвейера, как у нас... В те годы, при всех оборотах, были, начиная с сады, одуванчик, и пошли выехали боярышник, черноклен, акация, эспарцет, гречка, липа, подсолнух, оттава эспарцета, и тем не менее удержать от Перезимовавшую матку, ну, тяжело. Тяжело это заложено инстинктом. Если средняя семейка такая, средняя, ниже средней, те, да, те могут участвовать. Пакет, возьмите вот пакет. Почему он не раится? Вот, получили пакет, хороший, четырехрамочный, допустим, в начале мая. Горя не знаешь. Он работает, работает и весь сезон, и до самого пока и формируешь зиму. Потому что он сформирован на молодой пчеле. Это тот же ж отводок, который мы делаем на старой матке. Почему бы пчеловоду не сделать такой же ж пакет самому под любую силу? Но самое главное, убрать старую летную пчелу. Это тот провокатор, который все равно, дуэт вернее, старая перезимовавшая матка и старая лётная пчела. Это тот роевой дуэт, который нужно в избежание раения разделить. Вот мы опять возвращаемся на круги своя. Как разделить? Сделать этот водок на упреждение, сделать тот же пакет, который мы получаем. И душа не нарадуется, как он работает. Своя семья в три раза сильней, кроме проблем перед медосбором, перед акацией, Пчеловод не видит, потому что нужно как-то удержать. Стараемся удержать силу, побольше взять товара с этого самого коммерческого сорта меда. Ну и не тут-то было. И не получается. И рой можно не удержать, куда-то слетит. И акации не взять. Поэтому можно делать самому эти же пакеты, Заблаговременно до акации, за три недели минимум, пока акация зацветет, там уже появится новая летная пчела из, поколе... из, пчелы, из молодой пчелы этого поколения уже. Это будет сила, это будет рабочее состояние для всего медового конвейера на протяжении целого сезона. Чем не вариант? Благодарю. Еще вопрос. Семья слабая, вот, но тоже есть мисочки. Значит, надо наблюдать за... Если отложат яйца, то сразу отделяем. Ну да, если мисочки появились раевые уже массово, значит, конечно, отделять их. Желательно, если нет своих маточников, нет воспитательницы специально, для маточников. Значит, дождаться первого маточника, нескольких, и сразу на старой матке делать отводок. А в этой семье эти маточники выкормят, обгулять, и в основной семье рядом поставить, и на конец сезона они подойдут к главному медосбору уже в дуэте. Как распорядиться этим дуэтом, то ли их объединить для получения большего товара, то ли не автономно пойдут, то ли старую отводок со старой маткой отнести в сторону, забрать на медовик летную пчелу, на молодую матку, а та будет дополнительную силу наращивать. Ну, тоже варианты есть, и все они практичны, все они рабочие. Владимир Егорович, вот понятие старая матка. Если прошлогодняя матка, ну, часть сезона она отработала, перезимовала, она уже считается старая. Или еще молодая? Слово молодая распространяется только на маток этого сезона. А те, которые перезимовали, то ли три года, то ли всего один год, считается старые. Ну, будем говорить не старые, а одним таким эпитетом перезимовавшая. Перезимовавшая матка и роевой, роевой инстинкт распространяется однозначно, одинаково для любого возраста перезимовавших маток. Они с весны, вы видите, как стартует активно, достигает кульминации предроевого, три поколения, масса трудня печатного, все, по инстинкту, природно она должна троиться. Так что возраст здесь э, год-три без разницы. Есть понятие перезимовавшее. А если я сделал отводок на упреждение, допустим, мне надо сразу запускать и семью воспитательницу, допустим, если ну, я прививочную рамку буду ставить, на, ну, чтобы матками обеспечить безматочные эти семьи. Но вы должны, если планируете технологически сразу пасеку всю запускать вот в такой режим отводочный, на старых матках. Значит, семья-воспитательница должна сформирована быть раньше, чтобы на момент формирования отводков на старых матках и в безматочных родительских семьях, когда появится первый свой печатный свящевой маточник, вот в этот момент вы можете ставить Маточник на выходе от семьи воспитательницы, не раньше, пока не появится первый свищевой запечатанный маточник. Это в том случае, если семья была в рабочем состоянии. Если семья была в раевом состоянии, то вы маточник можете с прививочной планки от семьи воспитательницы ставить только в том случае, если в семье не будет ни единой ячейки открытого расплода, даже трутневого. Не будет ни одного маточника, не поставите вы, подставите маточник в привычной планке, будет открытый расплод, выскочит рой бегом с этой подставленной маткой. Владимир Игорьевич, если мы отделили матку от небольшого, небольшой семьи, вот, и начала она развиваться, развились там до определенного момента. И чтобы сделать двухматочную семью и ту, и ту, приобрести со стороны две матки и поставить сверху ну, с расплодом, дать снизу расплод, чтобы потом со временем приняли. Так можно в зиму подготовить двухматочную. Но Двухматочные, если вы будете формировать на полученных плодных матках, то только на отводках. Формируйте отводки, безлетные пчелы, они принимают маток, вот тогда вы можете их ставить, садить в пару. То есть внизу отводок и вверху, пока через лухую перегородку. Вниз подсаживайте матку пересылочной клеточки и вверх. Их принимают, они начинают сеять, появляются первые рамки открытого расплода. Вы объединяете их в пару. На, старой, на летной пчеле объединять уже у вас не получится в середине лета. Со старыми пчелами разного возраста можно объединять. Либо ранней весной, после очистительного облета сразу, либо в течение всего активного сезона, но только на вновь сформированных отводках, безлетные пчелы. Любые возраста можно объединять, но только безлетные пчелы. Сформировали отводок в стороне, летная пчела ушла, все, отводок над отводком стоит, через пленку вечером вернули уголок. Ну, разделительная решетка, соответственно. Только так. Всеми процессами в семье управляют рабочие пчелы. Особенно этот момент хорошо прослеживается при приеме маток, при вот этом варианте двухматочного содержания. И нужно всегда об этом помнить и знать. Как, в каком состоянии у вас семья по наличию там летных пчел. Потому что они будут решать. Как их принимать, объединять, не объединять двухматочные, принимать даже сильный взяток. И то не срабатывает, когда отвлекает летную пчелу на вот это вот примирение. Даже маток тяжело обгулять при наличии своей плодной матки через буферную зону, две разделительные решетки и вверху ставится маточник заблаговременно, там должен сформирован был отводок и появиться летная пчела. Вот тогда может обгуляться молодая матка при наличии своей плодной старой через буферную зону, пустой корпус там, или магазин, две разделительные решетки. Но при условии, если летная пчела будет отвлечена на интенсивном взятке. А со стороны их объединять, вот как вы говорите, получить маток и объединить на старую семью, на родительскую семью, где нет маток. Вот две плодные. Ну там летная пчела есть, все, она не даст вам. Только одну матку примут какую-то. Примут там и там, если разделите, потом будете объединять и выберут одну. Тяжелый это случай, наличие летных пчел при вот этих тонкостях объединения. Владимир Игоревич, Михаил, Войска область. У меня такая проблема. Сейчас дожди еще передают где-то на недели на две. На данный момент черешня стоит с разгаре цветения и одуванчик. И семьи мои не очень так уже и сильные. Где-то там по 4 рамки расплода печатного, ну где-то по 5. И у меня теперь вопрос, как мне лучше поступить, для того, чтобы не допустить роевое состояние? Сделать отводок, но тут семья маленькая, и делить не, не, нечего. Или закрыть матку изолятор, для того, чтобы, скажем так, переждать эти холода и дождь как мне лучше поступить и кроме того хотелось бы еще увязать трудный гомогенат получить как-то если я сделаю отводок где ставить строительную рамку в отводок или в семью ну в семью как вы поставите строительную рамку если там нет матки ее же нужно обсеять вот если воспитает, посеет она в отводке, хотя в сформированном отводке это вряд ли получится, пройдет время, минимум две недели, пока, уже, пока не выйдет пчела, насеет матка, появится печатный расплод уже на новом месте, вот тогда эта матка может проявить активность в в трутневом засеве. А так вы разорвете. Гумагинат у вас сорвется. Сразу вам говорю. Поэтому второй вариант закрыть в изолятор. Пускай она насеет вам строительную рамку трутнем. И закрывайте ее в изолятор. Семья пускай воспитывает трутня. А матка сидит до лучших времен, когда погода появится. Рассила небольшая. Она после... Освобождение с изолятора вам покажет свою активность больше, чем, чем положено. А делить ну, такой, при таком количестве расплода, как вы говорите, ну там делить нечего. Там нужно матки фактически на старом месте отдавать его почти весь. Я формирую минимум на трех рамках печатного расплода. А так в изолятор закрыли, ну и с бумагинатом увяжите именно вот таким способом. Дать возможность, чтобы она насеяла рамку строительную. И затем закрывайте в изолятор, а пчела будет воспитывать трудня, независимо от того в изоляторе матка или свободно свободном Понятно. Но у меня, я имею в виду, что если я сделаю отводок, и в основной семье отгуляется новая матка, это уже будет поздно гомогенат изготавливать. Ну, во-первых, молодую матку попробую еще заставить. ведь Трутня сеять. Вам трутня засеет две... То есть, получите вы засеянную трутнем рамку строительную в двух случаях. Сейчас, пока старая матка в основной семье, вы можете сделать первый вариант. И второй вариант, когда вы сформируете отводок, если будете делать отводок на старой матке. Пройдет время недели три, он наберет определенную силу. Вот тогда вы можете дать этой старой матке на новом месте строительную рамку. Тогда она засеет. А молодая матка, если обгуляется, она будет вам пчелу, во-первых, первые поколения, а то даже и два полностью. И соты отстраивать, и строительные рамки, рамке, если вощины нет трутого, они не за... это окно затянут пчелиной ячейкой. И трутня, она будет сеять вам под конец сезона уже, в лучшем случае, если... Не накроет, как у взяток, уже конец, конец активного сезона. Семья готовится к накоплению кормов и запасов в зиму. но молодые матки бывают, успевают еще тоже принять участие и воспитание трудней. Ну, а так, не упустите момент, пока у вас старая матка в активности, вот в основных семьях. Там и воспитайте первую партию трутневых личинок именно пока она в основной семье если будете делать отводок на старой матке там у как, в каких семьях значит то же самое вы продемонстрируете и в тех отводках но уже нужно дать выйдешь в неделю три минимум там ситуация покажет когда они начнут трутня уже сами воспитывать на рамках, там, выборочные очаги, такие, ну, не, ячейки, когда будут появляться труток, это будет вам как раз и сигнал к тому, что можно поставить строительную рамку. А с молодой маткой можно просто не успеть, сезон короткий, они вообще-то не, не особо активные на трутня в этом сезоне будут. Понятно. А теперь еще одно уточнение. Вот если, допустим, я сейчас закрою в изолятор э, матку ну, где-то на неделю, для того, чтобы переждать э, эти дожди, э, акация, я так предполагаю, будет цвести еще где-то через недели три. Э, потом перед акацией уже нету смысла мне будет закрывать матку или еще можно будет закрыть? Ну, по силе семейки у вас, я даже не знаю, не знаю, как вам поступить в этом случае. При такой силе семьи, если вы на неделю закроете, конечно, это не срок под холода, под непогоду. Можно можно закрыть на 10 дней и на акацию. Ничего страшного не будет. Они успеют набрать силу к концу сезона. Возьмете акации, если, дай бог, будет выделять. Так что можно. Это кратковременные такие изоляции и они вреда большого не принесут и пробуксовки, и в развитии в том числе. Так что можно использовать этот вариант. Закрыть матку в изолятор. И сейчас вот при вашей ситуации похолодания и перед акацией. Еще один вопрос. Если я закрою матку... И, ну, мисочки уже где-то где есть. Кстати, хотел бы уточнить, что у меня рамка на 300, и гнездо немного сжатое, потому что вечера очень холодные. И, скажем так, если четыре рамки расплода, то они практически от бруска до бруска. Это тоже считается, что, что слабая семья. Это один вопрос. И второй вопрос. Если... Так, второй вопрос вылетел с головы. Ну, количество расплода, конечно, хорошее по, по своему, по, по своей плотности засева. Но это хороший, это хороший пакет на сегодняшний день. Вот к этому времени. Не знаю, правда, по, как ваш регион там специализируется. Не специализируется, а. По развитию насколько отличительные от прошлых сезонов по развитию семей как вы по прошлому году например и по этому году ранее развитие или у вас всегда такие семьи ну, вот, есть специфика региона Ну а формировать отводок ну разве что на двух рамках это максимум сможете пока вы если она в рабочем состоянии, семья, пока ее ведите до акации. Это не та сила, чтобы переживать о районе. В крайнем случае, если уже будет акация где-то в пределах 10 дней, ну, зацветать будет, значит, можете закрыть в изолятор, появятся маточники, оборвали их и всего-навсего вторичную ревизию. сделать через неделю после закрытия и все никакого раения возьмете акации если будут выделять затем матку выпустите и будет работать дальше по сезону да этот год особенный потому что были года когда на данный момент у меня было уже очень сильные семьи и второй вопрос э, относился к тому, что если я за, сейчас закрою матку изолятор, какая, какая вероятность, что они потянут маточники и увидят то, что матка не от... не подумают, что она какая-то нехорошая. И это не будет драевое состояние, или это уже будет драйвое состояние? Ну, когда мы закрываем матку в изолятор, мы искусственно создаем ситуацию тихой смены. Слизывание вещества маточного уже не будет. Остается только восприятие матки по запаху феромона. Маточники, если появятся, было рабочее состояние семьи и после заключения матки в изолятор появятся маточники. Но это уже будут свищевые маточники. Матку сегодня закрыли, через неделю проверили, если есть свищевые, уничтожили их, пообрывали и все. Через 10 дней ни одного открытого расплода. Акацию, если получится, взяли, значит, как товар. Затем матку выпускаете и начинается... Жизнь почти с чистого листа. Ни единой ячейки открытого расплода. Масса молодой пчелы. Начинается воспитание качественное. Закрывать на акацию кратковременно маток. Большие, большая польза в профилактике всех болезней расплода. Даже если акацию не получите, то вы получите хороший профилактический оздоровительный маневр. Перевес кормилец по отношению к личинкам от новой активности матки после изоляции. Потому что бывает такое тянут, тянуть силу, раскачивают, стимулируют, затем акации не взяли по какой-то причине, то ли зароилась, то ли непогода, а форсированное, форсированное наращивание Расплода, может привести к болезням. Как, как правило, почему-то очень часто это сопутствует, эти стимуляции, болезни расплода. А когда матку закрыли кратковременно на акацию в изолятор, мы два зайца убиваем, и могут быть оба жирные, акацию взять, и профилактику болезней, расплода. В крайнем случае, если акацию уже не взяли, но мероприятие по оздоровлению будет в другой раз важнее, чем взять акацию, а затем не знать, что с болячками делать. Так что закрывать как раз совпадает это с роением в природе. Кульминацию достигла пчела. Семья разроилась. Вот вам профилактика всех болячек. Безрасплодный период. Ну, в общем, так. Так, ребята, еще вопрос один. И все, я работаю. Рамок наващивать, вагон целый. Начался сезон. Так, слушаю. Я сделал отводок с двух двухматочной семьи 26 апреля на одной матке. И буквально 26 апреля, буквально три дня или два дня назад сделал ротацию ну, расплодом рамка, по одной рамочке. То есть закрытый расплод от основной семьи дал отводку, а у отводка забрал... Ну, там, двух-трехдневные личинки, молодой расплод. С какой периодичностью делают такие ротации, сколько времени еще можно их делать? Спасибо. Ну, я делаю на протяжении... Короче говоря, ориентир, обгул молодых маток у вас в родительских семьях, безматочных. Вот как только обгуливаются матки, и все. В принципе... Взаимозамену рамками можно делать по, по ситуации. Если безяточный период, значит тут смотреть, какую цель вы преследуете. Вывести их равноценными по силе после обгула молодых маток. И старая матка как будет развиваться. Вывести их равные по силе к концу сезона. Или же приоритетность отдать какой-то одной семье, допустим, с молодой маткой. А это будет идти как спутник рядом. плодом будет помогать молодой матке. Затем можно перед главным взятком в сторону отнести, летную забрать. Ну то есть я, я делаю на протяжении 21 дня в общей сложности 6 рамок через каждые 6 дней. По две рамки я сразу ставлю, через каждые шесть дней. Ну-ка, при условии, что отводок у меня двухматочный был. А вы уже смотрите по силе, как у вас будет складываться ситуация. Какая сила отводка, какая сила осталась в основной семье родительской, безматочной. Ну, а так, все чисто по ситуации. Самое главное, чтобы вы знали для чего вы это делаете. Не дайте пробуксовать обеим семьям вот в таком вот разном наличии разного расплода. Плодной матки даем печатный на выходе. Понятно, туда кормилица нужна молодая пчела, потому что матка работает. А в отводок безматочный с молодой маткой даем открытый расплод. Когда обгуляется молодая матка, там будет уже на выходе. Пчела как раз та, которая будет кормилицей, как находка для этой уже новой работающей матки. Ну, в общем, все, я же будет зависеть от того, какая сила семей, какую цель вы преследуете, равноценность этих семей к концу сезона, или же отводок на старой матке будет идти как семья-помощница. Весь сезон и до самого конца. А затем объединять зиму вместе или автономно не пойдут. Так, ребята, отпускайте меня. Спасибо за участие. Спасибо модераторам за связь. Всего доброго. Можете пообсуждать, если у кого есть какие вопросы там между собой. А я работаю. Сделаю ролик по этой теме воспитательниц. Там нюансы кое-какие и на днях Дам на, на обсуждение вам. Всего доброго, спокойной ночи. До свидания, удачного развития. Дай Бог встретить акацию достойно, с хорошими семьями. Всего, до свидания.